Всем привет, в эфире «Универ Ньюз» и я его ведущая Диана Шилова. Сегодня в выпуске. Массовая эвакуация в Казани – все, что известно на данный момент. В КФУ состоялось торжественное закрытие третьей российской конференции по медицинской химии. Ректор КФУ принял участие в совещании у вице-премьера России Аркадия Дворковича. В Елабужском институте Казанского федерального университета студентов посвятили в учителя. В течение дня работы всех государственных и коммерческих организаций была экстренно остановлена. Также экстренно и практически за минуты были эвакуированы студенты со всех зданий Казанского университета. Подробности о мест событий расскажет Аделя Шамилова.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 Третья российская конференция по медицинской химии подошла к своему завершению. Чем закончилась шестидневная программа конференции, узнаете в следующем сюжете. 3 октября – день окончания Третьей российской конференции по медицинской химии медхим России. В ее работе приняли участие более 300 ведущих российских разработчиков лекарств, специалистов по медицинской химии, ученых-исследователей и представителей фарм-бизнеса.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 Ишат Гафуров принял участие в совещании у вице-премьера России Аркадия Дворковича. Встреча была посвящена развитию системы присвоения ученых степеней ведущим университетам России. 2 октября Альшат Гафуров принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Аркадия Дворковича с участием ректоров университета, включенных в состав участников эксперимента. Впервые о том, что университетам дадут право на самостоятельное присвоение ученых степеней, заговорили в 2013 году. В августе 2017 года после нескольких ректоратов и консультаций с председателями диссертационных советов КФУ было принято решение в проекте участвовать. Стоит отметить, что Высшая аттестационная комиссия старается отстаивать за собой роль контролирующего органа. Главный вопрос на которые сейчас стараются дать ответ лучшему ума страны, как определять качество диссертационных работ и порядок их признания. После предоставленного права в университете будет разработано соответствующее положение, в котором детально пропишут, как защищать диссертацию и какие требования будет диссертационному совету. В целом работа по приближению стандартов, принятых в России к международным, ведется активно. Федеральный закон вышел, постановление правительства принято. Для ведущих российских университетов, число которых вошло в КФУ, подобное право станет дополнительным рычагом для признания на международной арене. Диана Шилова, Универньюз. Студентов Елабужского института Казанского федерального университета посвятили в профессию учителя. Как прошла церемония, узнаешь в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета впервые состоялась церемония посвящения в профессию учитель. Студентов первокурсников будущих коллег поприветствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Профессия учителя это основа всех иных профессий, поскольку именно к вам, когда вы получите дипломы, придете из стены школы, образовательных иных учреждений, люди передадут на воспитание, обучение и подготовку своих детей. Самое дорогое то, что имеется сегодня у человека. Добрые пожелания прозвучали от директора Елабужского института КФУ заслуженного учителя Республики Татарстан Елены Мирзон. Учитель это не просто слово, это не просто профессия. Это творец человеческих душ. И представляете, что Всевышний вы допускаетесь до этой удивительно сложной роли. На церемонии посвящения студенты вместе со школьниками выяснили, каким должен быть настоящий учитель добрым, внимательным, ответственным. Секретами профессии поделились почетные гости церемонии. Заместитель председателя Государственного совета Российской Федерации Татьяна Ларионова, а также выпускницы вуза, победитель республиканского конкурса классный руководитель года Светлана Гурьянова и финалист федерацийского конкурса учитель года Ландыш Гелязова. Хочется пожелать всем, кто уже учится на втором, третьем, последующих курсах, чтобы учеба приносила удовольствие и чувствовать себя востребованным в этой жизни уже сегодня. Далее церемонии прозвучал гимн учителю, первокурсники дали клятву. Как бы породило во мне новые эмоции, новые чувства. Я понимаю, что я не зря выбрала эту профессию. И я думаю, что буду всю жизнь работать с учителем, потому что это одна из самых важных профессий. В этот день для первокурсников прошла лекция о профессиональном мастерстве педагога. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз. Хирурги в университетской клинике Казань столкнулись с пациентом, болеющим довольно редкой болезнью. Казалось бы, все начиналось обыденно. Мужчина просто обратился в больницу с жалобами на боли в пояснице. Но в этот же день был экстренно прооперирован. Что за страшная болезнь скрывала за безобидными симптомами и насколько сложной оказалась операция, выясняла Адель Шемилова.